Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня мы с вами разберем самые распространенные ошибки, которые допускаются при растяжке на примере базовых упражнений. Первое упражнение – выпад. Помним про правила четырехугольника – плечи и бедра в одной плоскости. В классическом выпаде передняя нога находится под прямым углом. Нагрузка распределяется между передней частью бедра и ягодицей. Колено передней ноги смотрит вперед, не вправо или влево, а вперед. Задняя нога ровная, колено направлено в пол. Обязательно нужно тянуть обе ноги, правую и левую. Больше уделять внимание той ноге, которая хуже подается растяжке. Выпрямляя переднюю ногу, уходим в присед. Помним про правила четырехугольника. Рабочая нога втянута. Не поднимайте ягодицу наверх, тем самым облегчая себе задачу. Ваши ягодицы должны быть на одном уровне. Подъем ноги с положения сидя, исходное положение сед на полу, захватываем правой рукой левую ногу и тянем к себе. Вы часто стараетесь облегчить себе задание и выворачиваете таз, отрывая ягодицу рабочей ноги от пола, это неправильно. Нужно втянуть ногу в себя так, чтобы обе ягодица были на полу, при этом живот втянут, плечи опущены. стоя, исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки подняли вверх, начинаем делать мост, сначала прокидываем голову назад, затем максимально прогибаемся в верхнем плечевом поясе только затем в поясничном отделе, не сгибайте руки при постановке их на пол, так как если вы их согнете, можно не удержаться и упасть. Самая распространенная ошибка, вы начинаете делать мост с прогиба в поясничном отделе и затем подтягивайте руки. Мало того, что это травматично, да еще абсолютно не эстетично. Руки должны быть ровными и на ширине плеч, не ставьте их шире, это тоже может привести к падению. Итак, если вы стоите на согнутых руках и ногах, это еще не мост. Правильный гимнастический мост. Грудная клетка и руки должны быть в одной плоскости. Нужно за счет гибкости верхнего плечевого пояса подать грудную клетку вперед. Поперечный шпагат. Разведите ноги максимально врозь, симметрично. Ваши стопы должны смотреть вперед-вверх. Даже при наклоне вперед стараемся удерживать это положение. Вот так выворачивать ногу неправильно, так как цель поперечного шпагата развить выворотность тазобедренных суставов. При наклоне вперед стараемся положить живот на пол, а колени и стопы при этом смотрят вперед вверх.